Довольно много мной было сказано о глупости людей об отсутствии анализа над тем, что происходит вокруг, о молчаливой покорности, о том, как люди, казалось бы, совершенно простые, логичные вещи отбрасывают и просто подчиняются. И мне всегда это казалось странным, почему люди не анализируют, не делают выводов. И самая распространенная тема, которые я неоднократно обсуждал, это по поводу того, что люди ходят с тряпками на лице, вызвало у меня неудержное, безудержное, неуемное, как правильно сказать-то, <режит> редко пользуюсь такими словами. Так вот, вызвало яркое и жаркое желание уложить в четыре строчки то, что я думаю по этому поводу. Думаю, у меня получилось. Послушайте, пожалуйста. Маска на лице... Бесполезный гаджет. Только недоумку это всяк защита. Тряпка бесполезна, вам разумно скажет. Заработок с цирка этого уж давно просчитан. И я, пожалуй, добавлю это стихотворение в сборник цензура. Надеюсь, оно вам понравилось. Насколько оно верно или нет, конечно же, покажет время, но мое мнение по этому поводу вы знаете. Тряпка в борьбе с подобного рода инфекциями, заболеваниями, вирусами, она совершенно бесполезна, потому что это тряпка. Здесь, здесь даже ничего объяснять больше не нужно. Берегите себя, подписывайтесь, будьте здоровы, пишите комментарии. Всего доброго.